Всем привет, всем привет, дорогие друзья, с вами я снова, Роксдай4, и что, мы сегодня будем играть в стендов 2, неожиданный ролик, могу сказать я вам, что сидел просто и такой, бам, а что вы мне поиграть в стендов 2? Да, ребят, я очень долго не записывал ролики За это простите мою большое. Так что, ребят, давайте их должен подтягиваться Мы посидим минут 3-2 Посидим, подождем, пока онлайн наберется И Начнем играть Я же буду, ребят, ждать Пока Приехать сколько-то народу Чтобы пойти в ММ и сыграть Короче, ребят Сейчас я буду чекать пока чатик на стриме. У меня очень что лагает. Э, ребята, это... Это просто смотрю. Ребят, все кто в эфире. Привет! Челик. Короче, ребят, сейчас мы посидим на эту Ребят, кстати, залетайте на мой сервак. На сервачке мы будем тут сидеть, разговаривать. Может, на серваке у типа есть мой сервак. Короче, ребят, ссылка в описании. Заходим. Получаем удовольствие. Что с вами играю я. О, вот все. Вот, ребят. Мы пока что посидим, смотрим мой стримчат. Ребят, сразу обращаюсь. Можете писать сразу свой ID в чат. Я добавлю вас. Друзья. Ребят, просто пишите в чат. Почтим, подождем. Пока наберется онлайн. Пишите, да, один чат. Чтоб меня было не слышно. Сразу говорю, ребят. заходите в чат, пишите, кто играет с 2 Кстати, британчик. Фанат гиглас 65. Э, может, со своей поиграем? Потому что ну, я ищу на россий поиграть. Короче, ребят, сейчас я... Жду, пока кто-нибудь... И или мы пойдем поиграем? Как думаете, пойти поиграть? Челиков сразу можете писать ID -чат, например, как Влад Конев Можете писать свой в но Это мой модератор, у меня есть твоя да? Сейчас я его Сейчас я его приглашу Кстати, заходишься? Ну да Поиграем ждем ждем ждем ждем чики бомбонечки чего-то там наша будет не выпустить один зритель короче ребят давайте я жду жду жду жду дверь Ребят, черли Сердян, земля. О, ребят, уже три просмотра. Давайте, ребят, пишите свой девчатик. И мы поиграем. Это да, напишите да, девчончик, я вас добавлю, друзья, и мы пойдем играть в ММ. Ребят, просто ждем, давайте. Просто, ребят, подписывайтесь на мой канал. А, да, понятно. Дверь вообще, чё? Мой инструмент. Короче, ребят, Ваеч, пожалуйста, подписывайтесь. окей ох, ох, Единственное, Ладно. На... Да просто забей. Знаешь, просто забей. Просто три. Три онлайна и просто. просто... И Пишите свой девчат, мы поиграем. Я не хочу я один мелога джестко. Стри. давайте дискорд нахер закроем. Нахрен закрою. Нахер закрою. Может, так получше понять. Смотри, есть ли вот эта штука закрою? Чего вот? это? Ту тут тут Знаешь, Почему Браун набирает больше пустоты, чем Петысендов? А, угу, понимаю. Что это, да лайк? Это... понятно просто все понятно вот четыре ребят стрит залетайте просто на стрим час и говорить свои мы будем играть дрель вообще ой Ребят, хотите стрим по Бравлу? Просто если по слендову не залетают, то зачем мне стримить? Ту-ту-ту-ту.